Меня зовут Константин, занимаюсь различными оздоровительными практиками, в том числе и дыханием. Дыхание в основном до встречи с тобой, я как-то больше в сторону оздоровления, оздоровления тела, и как-то листал информацию, да, и наткнулся на энергодыхание, даже не понял, да, что это такое и с чем это едят. Да. И вот пришел к тебе на первый пробный, на пробную лекцию, и мне понравилось, зацепило. То есть у меня отозвалось, я понял приблизительно, что это такое. да, Но когда прошла практика, я уже как бы на себе уже понял, как с чем это едят уже. А ну, вот как это можно применять в жизни. Дальше уже больше, уже поехал на семинар сюда, на выездной. Mm. Здесь уже гораздо интереснее. И работа поплотнее уже пошла, и различные виды дыхания. Вот зацепила. Зацепила конкретно, начала работать с намерением. А есть результаты намерений? Результаты, да. Результаты огромные, приличные. да, Как бы я не ожидал, честно говоря. У меня были какие-то намерения настроенные на... 10-15 лет. Да? И вдруг у меня как-то начало -то открываться то, что это надо делать, да? как и Пинка получил хорошего. Что что что нужно делать, надо этим заниматься, надо прокачивать темы, которые я заложил в свои какие-то желания, намерения. А есть к ним примеры, пару каких-нибудь реализованных да вот с, допустим с нового года да я как бы начал заниматься своей строительной системой да. если у меня это накапливалось да, накапливалось накапливалось ну думаю к старости стану мудрее начну уже как-то людям давать но на самом деле я почувствовал в себе силы почувствовал направление движение, куда можно это все направить и начало получаться я чувствую, у меня и в других делах пошло как-то получше за счет этого, потому что, ну, это я чувствую, это мое дело, да, допустим, и если я следую своему какое то предназначению жизненному, да, то и все остальные дела начинают налаживаться. Это и в личном плане, и в работе, в какой-то, в моей основной, да, у меня бизнес, ну, во всех планах, во всех аспектах. И здоровье, и настрой, и медитация у меня гораздо лучше, чище пошли. Ну, то есть во всем идет как-то, и в общении с людьми. Ну, идет в одни, одни плюсы, в общем. Ну, все это в комплексе, конечно, работает. Желательно. Вот с чем мне здесь нравится, то, что, ну, не только мы дышим, да, это еще мы общаемся, то есть мы друг у друга учимся. Общение дает многое, то есть как-то и сил придает, и уверенности даже в своих каких-то мыслях, к чему ты пришел. Mm -hmm. Ну в общем, здесь то, что нужно. Здесь хорошая почва для, для дальнейшего развития, да, для восстановления. Ну и потом вырваться из Москвы. Вот это вот есть перспективы выходные, как-то прозебать там. Ну, Я как бы им порекомендовал бы побольше трудиться над собой, и чтобы к ним пришло какое-то осознание, действительно, что им нужно, да? какие инструменты им необходимы. Значит, они просто не готовы просто к этому, им надо расти еще. Ну, потому что просто так сюда люди не попадают. Я так, ну, посмотрел, пообщался, поузнавал, кто как сюда пришел. Но, ну, в принципе, люди уже готовы были к этому, чтобы им открылось. Mm -hmm. Как говорят, когда ученик готов, тогда появляется мастер-учитель. А по поводу дыхания, да, ну, всем известно, конечно, что человек единственное существо на свете, которое может осознанно управлять своим дыханием, направлять его в ту сторону, которой надо, будь то оздоровление, будь то какие-то ресурсные состояния, там. И то и то и другое. Да. Нет, в принципе, все. Все. Ничего Хотел не поблагодарить нет. еще раз тебя. Mm -hmm. Большое дело, mm -hmm. где сделали за эти выходные. <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> я <связывая> думаю, <связывая> так если разобраться, что у каждого здесь дальше пойдет, в каком русле пойдет его мысли и намерения, я думаю, хорошая рука.